Всем привет! На связи Кузнецов Никита и это канал Настольный теннис для всех. Сегодня хотелось бы поговорить об индивидуальных тренировках. В наше время стало попу популярным занятие с личным тренером, который разрабатывает под раз индивидуальную программу развития, совершенствования мастерства и так далее. Это дает очень хорошие результаты, причем за максимально короткое время, когда с вами лично занимается профессиональный тренер. Он уделяет полностью все свое внимание и время только вам, пытается передать вам свои навыки, подсказать что-то полезное. То есть, когда занятие идет в группах, это не настолько эффективно. Сам провожу индивидуальные занятия для тех, кто находится в городе москва так как тоже в данный момент здесь нахожусь всех заинтересовавших прошу писать в соцсети мне в личку либо оставляйте комментарии под этим видео и также для жителей которые находятся в регионах я предлагаю услугу следующего формата например вы снимаете себя на тренировке либо на соревнованиях на обычный там сотовый телефон так же как делаю это я и это видео вы мне присылаете там через соцсети либо по электронной почте либо по скайпу, это неважно я анализирую данное видео например игру там на турнире человека которого вы хотите выигрывать но в принципе ему всегда проигрываете я разбираю вашу игру анализирую ошибки Предлагаю рекомендации по устранению этих ошибок, рекомендации по тактике, по физической подготовке, по выполнению каких-то подач. И далее высылаю так сказать, этот анализ вам, либо же мы созваниваемся по скайпу и более детально разбираем. Так что, друзья, кого заинтересовало, пишите, звоните и будем учиться играть настольный теннис вместе. Всем пока! На связи был Кузнецов Никита.